Всем привет! Многие сейчас ищут рецепт приготовления варенья из дыни. И сегодня я решила приготовить варенье из дыни с лимоном. Для этого нам понадобится дыня, которую мы сейчас почистим. Выберем косточки и нарежем кубиками. У нас дыня домашняя спелая, выбираем косточки. Смотрите, какая шмякать, а запах какой. М -м. Хорошо выбираем косточки и нарезаем. небольшие кубики такие. Дыню мы нарезали, берем емкость, в которой, в принципе, будем мы варить. Вот у меня кастрюлька, высыпаем дыню нарезанную и добавляем мы 250 грамм сахара, перемешиваем и оставляем на 3-4 часа итак ребятки прошло 4 часа вот что получается уже довольно много так сиропа а запах стоит м -м, очень вкусный дыня прям аромат на всю кухню теперь мы поставим на плиту и проварим минут пять помешивая Итак, варенье проварилось у меня больше 5 минут, минут 8. Я выключаю его, оставляю на 5 часов охлаждаться. Затем добавлю лимонный сок, цедру лимона и проварим еще минут 5-8. Итак, прошло 5 часов. Вот какое у нас варенье стало таким прозрачным. Сюда я добавляю лимоновый сок выжатый и натертую лимонную цедру. Можно варенье оставить в виде кусочков. А кто любит в виде пюре, измельчить блендером. И поставим на огонь. Минут на 10 на медленном огне, провариваем и мешаем. Итак, я все-таки решила измельчить варенье. Посмотрите, какой получилось. Вот с лимоном совсем другой запах. Очень-очень так приятный, такой, прямо свежий, насыщенный такой вкус. Я сделала небольшой объем, поэтому. Я понимаю, что многие будут делать с расчетом на более несколько, на 2 на три дыни. Поэтому я в конце видео опубликую рецепт на большее количество дыни. Друзья, смотрите, какое красивое, ароматное получилось варенье. Очень, очень вкусное. Ну, шикарное просто. Я вам советую приготовить по моему рецепту. Изумительно вкусные, просто бомба, а не варенье.